Вот точное рассуждение, это, блин, жестокая штука. Если мы будем точны предельно, то он не хочет побеждать, он хочет легко побеждать. Да. Ты не хочешь побеждать, трудно. Что такое победить Битюку? Что такое победить Геноча? Что такое победить Волоку? Это победить Витюхой, Геночем или Вовакой. Да. Да. Ну, это же такой труд. Это же о них надо думать. Их жизнью надо жить. Надо все время выискивать, что такого сделать, чтобы он победил. Да и победил серьезно, надолго, чтобы у него пути открылись огромные. Опа, Друзья, на улице темнеет. А мы помните, обещали, что мы мини-ГЭС запустим. Вот сейчас, когда все закончится, вы пойдете смотреть. Да, там все есть. Там нужно было всего лишь поставить колесо к этой плотине. Да, и приставить генератор. Мы поставили эту ГЭС с 5-киловаттным движком попробовали раскрутить движок требует для того чтобы запуститься примерно 600 оборотов а для того чтобы выйти на мощность 900 раскрутить его надо, Да? пока она у нас раскрутила 400 оборотов. и поэтому мы мгновенно за 2 часы 3 часа от силы выточили кондуктор под их вот этот генератор махом его присверлили, поставили. И сейчас вот то, что они собираются сделать, вам покажут, оно загорится. Но мы вам просто покажем. Вот то, что делалось 15 лет, а это умножение на 12 месяцев, 180 месяцев, можно было сделать за месяц. Но что такое мини-ГЭС по своей сути? Вот. Вот смотрите. Вовока вот это, ну вместе с колей, которому 10 лет, и мы сделали мы это меньше, чем за час. Вот За это, это на полчаса сделали. Вот движок, ну это синхронный двигатель, поэтому он напрямую крутится вместо редуктора ниппель. Да? Вот э, это колесо. Это колесо, понимаешь, да? Из чего оно сделано? Из, из балочек, мороженого. пластиковые. Ложечки для мороженого, да? Я пока ехал в Питер в этом в Сапсане. Я взял свою и соседскую ложечку, мы их вот так соединили. Получилось вот простейшее колесо, вот движок, вот вова припаял светодиод. Да. Сейчас что-то на него падает, значит, надо будет проволочкой подхватить. Проволочку мы нашли на улице с ним. Вторая жизнь вещей. Полчаса, и это принцип любой вес. Теперь вам покажут ее в жизни. Но с движком, с генератором по 700 ватт. И теперь, Вова, у нас задача. Ты же теперь любое мини-без сделаешь легко. Но у нас задача. У нас 5-киловаттный генератор. Для того, чтобы он вышел на полную мощность, нужно 900 оборотов. Для того, чтобы он просто давал энергию, нужно 600. У нас сейчас 400 оборотов. Наверное, нам надо расписаться, Витюха, в поражении. А что еще делать? Нужно 600 минимум. У нас 400. А что делать, пацаны? Редуктор. Редуктор есть. Уже максимальный. 1 к 5. Там э, меньше... Больше передаточное число не сделает, потому что... Вал очень толстый, на него только 8-сантиметровая шестерня встает. А максимальная шестерня, которая ведущая, у нас 40 сантиметров, 1 к 5. Редуктор уже не работает. Но ты не прав. По законам рассуждения ты уже дал ответ вместо рассуждения. А какое рассуждение можно проделать? Какое рассуждение было бы абсолютно правильно? Видишь, я показываю, не прав. Неправильный ответ. А какой ответ был бы абсолютно правильным, Вова как? Искать, Конечно, Вова! Надо исследовать, надо искать. Сейчас будем с вами, с пацанами, кто хочет это делать, искать. К примеру, можем мы допустить исходно, у нас есть потери. Значит, надо выявить потери и убрать их. А затем надо что-то такое придумать, чтобы поток воды работал наилучшим способом. Но, к примеру, загнать его в трубу. Кто сказал «да-да-да»? Только что я об этом подумал. Правильно. Поэтому мы уже приготовили на кузне Огромный лист алюминия будем делать жерло. жерла. Ты уже умеешь работать болгаркой, то есть отрезняком? Еще нет. И, наверное, не хочешь Еще? учиться. А ты, Витуха... Ну, Генович, я уж не знаю, слышу. но я тебе так скажу. Это искусство непростое. Тебе придется преодолеть самого себя. Потому да, что там требуются сильные руки. Ну, примерно как у тебя, но обученные умные руки. Помнишь, мы сегодня говорили думающие. Ты уже готов учиться, работать отрезником, болгаркой. Кирил Анатольевич, ты готов его обучать? Да. А что такого? Ну, болгаркой ты научишь. Но. Ставь, и да и я вывод. думаю, ты это легко обучишь. Вот труднее будет тебе повозиться с 12-головым змеем. Создать проект. То есть нарисовать чертеж жерла, как оно как выкраивается из металла, так чтобы встать точно и сработать как надо, чтобы подавать. У нас там снизу точно вода пробегает, с боков не туда бьет, даже навстречу есть. А как сделать правильный проект? Как нарисовать чертеж жерла? Думаешь, Кирил Анатольевич справится? Может. Может. Но ты не причем. А ты, а ты как думаешь, правильно кирилл анатольевич или тут потребуются мозги помоложе? Надо помочь, по крайней мере. И ты, если что, сможешь. А ты? А ты? А кто еще из мелких? И ты? Во! Одна девчонка у нас будет участвовать в этом. Ну, если а одна женщина на корабле, то это беда. Нужно минимум две, чтобы они друг друга нейтрализовали. Ты Ира будешь? И ты будешь. И ты будешь. И... Ну, все, это непростая задача. Я вас на этой выкройке, извините, ребята, отымею. Почему? А там ошибиться нельзя, вы испортите материал. Я с вас потребую продумать образ, условно говоря, как 3D-модель, но продумать в голове полностью, чтобы учесть все. Вам мало не покажется. Особенно старше. Ну тебе-то что? Ты же маленький. А. Ты, что, тебе надо. А, да, да, да, пускай ему. А почему, зная столько времени про проект, это мини-энергетика? Ты не вошел в него так чтобы когда ты привез сюда витюха витюха мог тобой гордиться ты собрался фокусы показывать электрические как от наведенного электричества там лампочки меркаться правда ты мне прислал проект Да, чтобы... да, да. игрушечки вот, понимаешь я... они сейчас будут вытаскивать 5 киловатт из того что сейчас дает только 802 мелкие вы поняли задачу mm -hmm. кто будет участвовать в мастерской энергетике, вы должны туда пойти и исследовать и мне принести письменно отчеты о том где вы видите потери мощности соответственно потом учите. Не надо решать задачу, сразу. сначала вы должны описать явление, сначала вы должны собрать все сведения о потерях. И только потом отдельным документом, условно говоря, да, то есть в отдельной бумаге написать предложение, как это можно убрать. Понимаете? И тогда на основе этого мы будем думать. Только тогда мы будем думать, когда мы точно знаем, с чем мы столкнулись, и какие возможны пути? Из них мы будем выбирать лучшие. Ага. Что ты так улыбаешься, наглый? Я так понимаю, что вот это гораздо важнее, когда я смогу передать детям. Хорошо, сыну. давай я еще раз повторю. Вы наверное не заметили того рассуждения, что произошло? Или может вы заметили, только он не заметил? Ну, давайте, для тех, кто на танке, да, вместе с радиоприемником. И ты соберешь с них со всех. Первое, ты соберешь команду, чтобы они у тебя записались, ты будешь знать всех и кто на что может. Это называется сейчас компетенций кто что может сделать. Чтобы вам не толкаться и не мешать друг другу, поэтому надо управлять. Второе, и потом ты соберешь их описание, сведёшь в общее, потому что у них будут повторяться. И затем ты соберешь их предложения и их в общий список и подчеркнешь наиболее перспективные, А я проверю, как ты думаешь. Прав ли ты, правда ли ты такой сообразительный видишь, что там перспективный? Если вы не поняли того рассуждения, я которое я происходило, раз. можно я еще раз? При этом вечером ты соберешь, а осмыслять будем утром. Потому что... Утро вечером утреннее. Опа! <смех> потому что утром у тебя будет свободное сознание. А кого ты привлечешь к управлению? Ты же сейчас понял, что управление проектом это очень важно. Да. Кого ты привлечешь к управлению? Кто у тебя будет заниматься кадрами? Кому бы ты доверил разбираться с кадрами и расставлять их, чтобы у него хватило авторитета? Гекко. И, и тебя и отчасти. Ну, отчасти. Да, но это будет неправильно. Я и так с тобой. Да. Ты сам знаешь, я за тобой. Но если и я, то со мной можешь советоваться, но я же там передавлю. Да. А Гека согласен или нет? Согласен? Да. Все, согласен. Отлично. То есть ты нанял первого... Работника. Поздравляю! С началом работы. Проделать точно рассуждение, которое вы уже начали читать, правда? Или не надо? Хорошо. Шестой раз проделал упражнение.